привет господа вот мы вырвались а, на металлокоп сегодня у нас 8 мая завтра праздник великий вот <coughs> приехали мы в а, предыдущее видео вы смотрели когда мы лазили по террикону он находится вот там далеко мы потом дойдем там покажем но вы вспомните <coughs> где мы по террикону лазили мы решили по нам округам не стали на железку ехать потому что неизвестно непонятно хотим здесь прозондировать почву вот короче собрались <coughs> Припиздили. Сейчас ебанем кофейка с нами, блять Покажи его, блять Васю Бурду. Короче, двумя миниками, блять Он что накопает мы у него? Спиздим, конечно, естественно, все, блять А его здесь оставим, пускай его тут, грачи доедают. Но это шутка. Все, ладно, ребят, сейчас попрем. Дальше все, пока. Привет, пацаны. Что, мы, короче, идем, блядь. Я так не привык сниматься вообще-то. Я привык ее держать. Смотри, тебя снимают Она, снимается, выключилась. Снимается, она, она... выключилась. Она не выключилась, она снимает. Просто это экономия режима. Кому ты дал, Короче, я Короче, там у нее. Мы сейчас переодеваемся, кофе пьем и херачим. Покажи миник свой. Вот новый аппарат есть тоже. Заказал парень аппарат. Ну, хуй, проверим. О, он пердит. Кал -кал -кал -кал -кал -кал -кал называется фирма. Ребята, еще немаловажный вопрос, блядь. 30 градусов жары, ебать. Я в зимаках. Это пизда, ребят. Нет обувь для хулитьней. Нет Все, тут видеосвязь себе. Давай связь Че, пацаны, ходим бродим. Ищем металл. Что-то пока не густо. Васю Бурду где-то там лазит. Ты тут бухали. Да? Подожди-ка. А, да. Тут алкашня, блядь, как обычно. Да, должен... тут нас... ну, Надо тут что Настолько мне ебанет. Что тебе ебанет столько? Что ну, все равно. Вот там, 20, 20. Очковаю, как говорится. Мало ли? Так, а тут еще, блядь, пройди, попробуй. А это пахнет, да. да. Или чабрецем, или это чебрец. <свеч> <свеч> Что-то не звоночка. надо туда идти ну, ну да, да. Хер, сюда и подъезд есть блядь. встал и погнал Кого? Эй, найди Та да вот же, надо что-то найти Я пока отключусь Так, пацаны, нашли мы Сигнальчик один Хрен узнать, что там В породе Это шахтная история Да, это шахтная вся а история Что-то шахтное, что-то Короче, свалка раньше была металлокопа А там у нас есть надпись Галлипут, понимали Видно сюда. Вася Бурда также где-то лазит, потерялся, а может что-то уже жук копает. И молчится, и молчит. Отрох. Говорит, там ямка выкопал 30 сантиметров <смех> Парень Парень не че? Это порода. А вот тут а она, сука. Ну что-то она прям рядом звонила, блин. Очень дело. Давай-ка я покопаю, подержи. Непонятности какие-то Так, держи Опа, да, батос. Да положи ты его что-то Это я Это я, ребят, на солнышке. ножке Блядь, а я снимаю, понял, по экран? Вот это, по-моему, по породина, Вот это вот а, о, металл, А сверху отслаивалась. Как породы, породы. Надо, Ладно, Еще что есть. Прозвони еще я сейчас. этот кап. Ребят, 50 рублей примерно есть. 2 килограмма точно есть. А, ну сейчас отобью. Сейчас уже будет полтора. Собака. Что-то непонятно, блядь. Может, где вагонетки эти гребаные ездили из-под маленькой рельсовой дороги. Звони! Короче, начало. начало металлокопа 2022 открыто. Ну там да, кусочек трубы, ну, не стали уже снимать что-то, огрызок. Вот такой вот шмандела, небольшой, но ну, все, пойдет. Люди ездят, думают, что тут какие-то долбоебы что-то делают. А мы не. Мы уже полтинник заработали. Слушай, ну глубина нормальная, Это тоже сантиметров 30, наверное. Емина. Да, полтора штыка. Степан боится возле лепа. горит. Шальной молнией ударит <смех> а, Электричество здоровая, ты... Вася Бурда, ты где, бля? Его, наверное, уже грачи доедают Ребят, я потом вам сниму, Он взял с собой тачку, блядь Тачку вот эту, называется За металлом, блядь, и собрался ехать Я говорю, куда ты пошел с тачкой? Ну, а потом вдруг, если говорит, нести, я ёпчу, ты сначала накопай, чтобы что-то нести. Ай, первый раз человек выехал на коп, не знает там, всех тонкостей, всех нюансов. Надо тут прошагать 100 километров, чтобы что-то нарыть. Так, ладно, не будем занимать лишнее время, давайте, короче, потом, потом включимся, блядь. Что, все, просто его накопать? На как он, боец, не видел. Наушниками в этот раз у бурды отжали, у бурды отжали да. а тут пацки у нас находка Пошел в угловая. Надо бытовуха, что Ну бытовуха мы находили бытовуху. Ну кося да сюрлач, сюрлач Знаешь, что это? Кажись, да как от печки, блядь Они рабятся Это, как бы, это блядь, головки, как бы Ну да На кровать, похоже, у нас да там мотоциклисты там, на кровати, Да, пацаны, видите? Какой полигон Вон пацаки катаются Ну мы уже на Заработали на красивую жизнь. Безбедную. Безбедную. Блин, что-то потеешь шашка эта. Камера, блин. Пипец. Есть что? Хорошую сильному. Очень бета. Ну как? бетонка. И проволочка, блин, алюминиевая Медь? Медь, да это алюминий Посмотри, это можешь на алюминию И сразу в карман, ёпта Не пищит, что-то здесь нарез Пищит? Там сейчас пищит Ага! А это, блядь, бетон А да, его не подковырнуть? Да, вот сейчас попробуем. Да, шевелится шевелится. Блять, тут лопату, блядь, не фороут Да? Ну, нахуй Подожди, может там, снизу что Ну и здесь вот, скажем так, хороший, блядь Чё, ты тут Где? Вот, может это бетон? Давай, это, блядь... давай проверим, что это был не бетон Залитый там внутри с арматурой Что там роблики? а это бетон вот она этот песенок торчит да ну пошли У -у -у. да да она куча и работами, сейчас камеру перецеплю уже купол пережал все глубоко тогда как бы нам тут кучи до да хера пройти надо Пойдем, давай, давай. и тут куча не сильно-то и тронутая 53-61, ну вон что такой. Да блин, Пизданут, еще не пытался пошли. Жесть! Ты пока звони, я гляну Посмотри, я там, наверное, здесь. Иди сюда, здесь стабильность. стабильность это радует Где? Знал, теряешь, И Продолжение этой истории. Вот тебе и стабильность. Стабильность. Кто тут зубы чистит? Что за пластырь? Что драм? Это драм. Пока поснимать. Дожди, Что там мотоциклисты выдумали? Наверное, у нас металл хотят стырить. Запоминай. А он лежит. Наша безбедная жизнь лежит да. даже, блядь, Вася, блядь, куда безбедный? А, Вася в Бурду уже, блядь, взяли там заложенную Покажи, где? непонятно, да, сверху она заходила она вот. Она уже, блядь свет. А где? Блин, солнышко, наверное, хреново будет видно на нас там даже нормально Что грунт, блять? Грунт говны какой-то спуку блять может и сбоку Но хотя плотную я прилагал эту даже ну. Ну, плотную к земле она да да дзэ, дзэ, дзэ. вот, вот что это за трибуха? Небай, рука блять охуела тебе посмотри она может ну, не стоит ее рыть может какая-нибудь жестянка Как кольцо, бля, толстенько. Ну, ну Все, вот. ну если она там того не стоит, то наших нас усили. Ну вот она кольцо и пищала, блядь. пта твою мать! Давай это обруч буду дома крутить. Талию вырабатывать. Не, ну всё равно. Любит уличек он, бред. Давай газу, газу, на козла Опа, чуть-чуть не ябнулся. Давай, пошел 400 Давай, прыгни там нормально. Эм. Посмотри, бурду. Ладно, бурду. <свист> ну, на горизонте его не видно. УРДА! Не, не отзывается. Гад хен такой. Это снова снова мы что, забыли не включимся? Давай. Что-то, как говорится, есть. Да, Там, Туда. Туда. Туда. Вот это, да. она. А это у нас да. приятная железяка. Это с угу. да. Ну, блять, весит килограммчика два, наверное, два с половиной. ну да там кучка там кучка ну вы короче скоро будем потом соберем все ну да до тачки возьмем у бурды блять тачку все равно там нихера ничего не нашел есть что-то еще пробивает ну, давай угу. ближе, да да ну и такой такой забивает но ну, забирает тут нибудь туда попасть давай чешу да керова мы не взяли с собой рюкзак и будем жить питер просто да, да, да. Ч ⁇ че? Ну, видишь, он камень может... Камень-то, не должен сильно перебивать. Ну, уже Она на Она... да. Да. Да, сейчас выкопаем. Сверх. Я на наши нычки припиздит <свист> Это камушка Ну-ка давай Ну-ка <свист> ну же Хани Там дать не угу. замотался я, С непривычки <свист> блять просто Воды ну, огород ты -то тоже должен быть перевыйти там не долбишь, блядь ну, да. там так копнул, перекинул Сука, ну давай сварочный трансформатор да, было бы намали, да? шикарно, блядь 2 15 мне девочки что там земного ядра где где? Нас, либо она сбоку где-то, блядь, торчит ну, да. вот, вот ты... она, блядь а отрыли нахер такую Нет. вот она здесь уже все, бережете вот она, ду а че, это даже стянка, нахуй вот курла вонюха Сложи все Нет. Знаешь, Труба блять Жестеная нахуй вот, вот Ну а че это старуху бывает про ребят это... Так точно А кто-то рылся и не понял и пропустил Да Так что все, весь металл хер ты блять выкопаешь еще после нас пройдут и найдут Чё там? Невочуха, блядь, какая-то 170 ну, показывает У меня тоже много сигналов всяких разных Ну-ка, давай я прочищу показывает что там есть какой-то этот блять канат О, -ру -ру. она вон, она, она, и она и долбит на нее Ой, там... рядом лежит давай говно вот это да подожди домой не это не точно не нет здесь на мечта подожди ка вот это что это на меч ну, далеко не очень она ну, хорошо когда много фигналов но когда mm. трипер всякий попадается ну да на весь трипер тебе а вот она и в полях куда вот это шлак? Ох, вот это еще бугорок можно будет взять, блядь. Ну а тут? тут это? Вот это они ж гортали прям сюда. Бурда! Вася! Вас! Он, блядь, нам уже машину, уже кофе на расчербает. Да, Копарь. Да, видишь, тут тоже оно породистое такая вся. Шляпа, блин. Ну, заводское это с той стороны, скорее всего, потому что оно вот так же он идет. И там на цепи А мы находили вырубку из металла вот там. В той степи. Ну, где, где под териконом. Ну, ну и на телеконе, да? Вот да, да, да. здесь, здесь, здесь. Есть чё? Сколько? Шестьдесят три. Шестьдесят три. Стабильно. Говорит, ройте меня, ломайте меня нежно. Хороший грунтик, блядь Как хорошо, когда нас хорошо копается, да? А да ты, ты да... чё, блядь, это чудо! Хоть цел, целый день боролись Да, абы было Ну-ка, прозвони Что там, блядь? Блядь, я звоню не только хорошее что нас потревожило? Вот а, он. вот он. Степан, Навык уже что-то за зиму. А это шахтерская дрочельня. Короче, я все по периметру слаживаю. Похоже, как заход. Да. 98,80, значит, 2. Здесь? Давай, чувак, Вот тут вот степ. Если я отеру это пайку, то пойди. Да и закапушки не есть и... Да есть закапушек, да херан Тихонько Ну-ка Блять, пропалом на Так, так, блядь, было, что и не было Пацаны Пока, блядь, звонили бурде Оказалось, что он на туре возле машины уже там трется Накопался парень, блять. Ну а мы здесь с находкой недалеко отошли. Что-то вроде есть. Чепланка, блядь. Вот риссора, блядь. Возможно, Ну что-то такое. Пуская. Увесистая, блядь. О. Приятный металльчик блядь. Толстенький, приятный. Сейчас мы его положим. Видишь, тут тоже, ну и тут есть закопушки но очень мало. <связывая> а толку, блять, а металл есть, <пытает> да. <пытает> и здесь вон торчит, блять, этот. <пытает> Ну тут бородушка. Думал, уж батарея, блядь, уже всему ходит. Вижу, что ну да, да. вот что-то есть, Нет? ага, вот тут угу. 60-50. Да, местами нормально копается. Местами вот этот грунтяка, блин. Давай, звякну. Да, да, да, а да. мало ли. Ну, как я и говорил, что мало ли. Да? Ты не там? Не. А ну, если бы что-то было, оно было, кстати. Ну да, если там сигнал был, что то он и есть. Да. А так он. Как оно ни хера Ну Леза, ты боялся на эту нас? Вот, проходи по вряду и выходишь там такие породы нахуй. Оно наверху прям. сигнал тут. Соблудился парень. Кополь, бля, от бога. Вот тут. Давай. Копорь бога. Давай, ска, Ищем. Вонючая Ну-ка, ну звонок Сань, иди сюда Либо что-то сверху, блять, либо на 74 показывать. Либо, либо. Либо. А все, вон. Банга, парка, что она тут сделает? Что тут выгорку набивается? Медячка, блять ну, Сука не должна. Ну-ка, давайте прозвоним. Ну, Хотя, да, она-то её берёт, блядь. Зазвонит. Да нет, что тут есть. К тебе ближе. ручка, Да, это ручка бери. двери, похоже, по крайней мере на нее. Что тут-то? Ну-ка, просто. Угу. Почему супа не моторчик? Ага. Есть ли? Та да хуй, что там на все Будем, блядь, есть. Ну он меня увидел Ну что-то пробивает, вот тут, блядь, 78. Ну. Выбор, там на травку, вот тут нормально. Ну, давай. Вот это уже вот завод нахуй. Да. И вон песок. Вот надо, блядь. Сейчас вот спустимся, глянем. Ну, нам и туда надо идти, там, блядь, мы тоже находили Да, потом. Пока Понял. Что, не угу. Не, не должно стой. Убирай. Ну, 40 это что-то, блядь, не больше Лакана, наверное. Либо какая-то фольга. Нет, ну, к себе ближе, наверное. Ну-ка. Есть? Давай ну позвоним. Вот что-то тыщит прям. Ну давай, садись. Где-то оно ну у меня вон она вижу труба. Труба чип, и так, блядь. А ты падень просто. Ага. этого края падения или с этой ну, приятно ну не сильно приятно но приятно а ладно я думал что-то хорошее блять слышь она все равно толстенькая как раз на видное место Так, ребятки, очередная находка. Мы нашли Васю Бурду все-таки, блядь. Мы нашли Васю Бурду. Это самая главная находка. Мы ему сказали, и не копай, если больше с нами не поедешь. Но он пришел. Какой-то такой же. А, этот. Сука, это сцепка, похоже. Цепка, сцепка, это, знаешь. А есть на кранах вот такая мать Как на кранах, да. Ну, все равно хорошая вес. Нет. Конечно, хорошая. Да? На ней, блядь, и звонок был хорош. Давай отнесу. Подкуп. Давай сейчас покопаюсь на тебя Давай покурим, давай выйдем Да, пошли курбанем Вон парни это, Вася Бурда там колдует Говорит, колдуй баба, колдуй дед Наколдовывает, Не, эти кучки можно еще по прозванию Есть что-то да попадается в них Не густо, но Тем не менее Вот красная порода, блин, откуда Вопрос давай здесь тень... а, вот... Вон тенек есть Рубля Погодка класс, сегодня тебя пацаны, но мы в очередной раз не взяли буду, не взяли рюкзак для мелочи <как> не взяли воды. Поэтому поэтому мы лохи. Пока отключу дай нашу парадную. Хуйка. Запись погнала. Ребят, погнала запись. Смотрите. <как> Да, и выкинь их нахуй, вот, китайся гармона. А у нас находка. Ребят, у нас находка нам плевать. <плевает> Ребят, нам плевать, у нас а глубоковато, не хватает. Глубоковатая, правда? Хорошая, блядь, находка. Отличная. Профессионалист. Не пропит. Дай, ну. А что делать, что? Ну, одна эта, деление осталось. Треновая. Ну, вот, блядь, сколько ее получается пока? Давайте на батарейку дам. Пока еще это работает. Сколько получается? У нас еще Два... есть батарея. Да нормально. Два часа, блядь. Нормально, И еще не сели. Блядь. Но всем фактом, что у него блять две их торчит. Ну, да. Я блять на звуки все время работаю. И мы вот только сняли. Надеюсь у нас. А ловушку. у вас сколько село процентов примерно? Ну вот мы только когда вот курили вот здесь сидели, все поменял батареи. А поменял батареи. Бля, надо аккумуляторы покупать. Да. А а нет, нет, блядь. Пятихатка, блядь, аккумулятор. Это одна, да? Одна. Ну зато ты, блять, купил. Заряжается, нет обычной Android зарядки. Блять, Сань, я вот здесь, короче, ложу. Блядь, забуду, вывешу, ну давай. Пить ход пиздец, да. А там сейчас кофеек холодный. Ой, блядь, а если б бы пиво было, то ты, ты чё ебать Не, я вообще чё обжиганул холодненького Ой блять, акация ебать ее в жопу Ладно Пока мы отключаемся Очередная находочка да. Может, Заебались посадать. пить охота, блядь. Да, вымотались как собаки Сейчас пойдем. С на дом. А это пит питокурочка. Это про, про Слюна уже не то, что там не прибавим, уже... резиновая. Губы, блядь, липнут, пиздец нахуй, я уже я не могу, блядь. блядь. Да, сейчас попьем воды и снова, снова в бой, да, нам на и металл надо под, поднести, блядь. Васябурда! Вот так, наверное, с угла и пойдем заберем сейчас. Да? Через час бурд... черный, как шахтер. Вон он. Вася, Ну-ка, давай-ка, где-то курва Прям где-то, блядь, рядом Либо баку... у бачки ходит, блядь Либо под пицом. пошла бородочка угу. она да блять ну, ж... хорошо а, хорошо до да, машины эти 20 километров Что это вообще там такое, блядь? Это Вася Бурда нам закладку оставила, ей богу. <свистит> <свистит> а по тихому скажем, что он нашел. Какой-то армия, да, армия, кстати. Или она не двигается? Что, камнями забито? Камнями забито, не она большая. Ну такая, блядь, не маленькая. Что это ну-ка дай-ка капану там, там шида металлокопта Металлокоп, да. реально пить охотно О, блядь, песок попал нахуй в этот в рычажок блядь. ну да куда она вообще идет, блядь Куда она идет и сюда что, что это движение Квадратная, блядь, какая-то Моголета, блядь Вообще как-то странно идет, блядь. нужно понимать, что это Одно из них уйдет. Начало шевелиться. да. воду, да, надо сбивать. Может оттуда начать прокапать? Снимать Вот она там парадюка Слежалась, закатали ее здесь Ваша Бурда! Он пришел к нам парадюк Ты сюда на наш клах не ходи Не упади лопату Не упади лопату Не упади лопату А лом тер знает о где. Да. Надо подробно туда надо. Подрогнуть. Освобождать теперь такие. Вот так, ребятки, блядь, от а, а, а, рыца добываемся. Да, резиновая, она все туда присъедут. На хвост На хвост уже практически наступает По идет Что -то за дырка Вот открученная и верченная Что это за дырочка Как цепи Цепи что ли блядь чуть это Какие-то пальцы берут Тихой просышь ну шевелится, да? Ну блять, шевелится, но ну, очень мало. Очень, максимально мало. Мы... Блять, уже плевать нахуй нехуй. Скоро разговаривать нахуй. Откажусь, блядь. О, пошла. О, пошла, мать его. Ты стал Вася бурда! Угу. Ребят, кому надо цепку там, собаку Или это, велик подвязать В магазин Дядя, она <с может только идти 2, 3, И метр, и два, и три Да не должна не Блядь Брось, сделай, поговори. Лех. Ну так относительно. Ну, давай сейчас я забрось, я наберу Давай. не всяко валяется однозначно пошли короче возьмем нахуй этот попить да, да. Ну, и давай его и здесь пойдем. оставим Нашли, блядь, но надо ее копать, блядь, пить охоту Тоже что-то есть, блядь В смысле неохота торчать? Эту хуйню не поймешь Ты копаешь, копаешь и можешь, блядь хоть нибудь пистюрку проволоку накопать, блядь Это, знаешь, что я предлагаю? Жеку где-нибудь там в теньке оставить С вот этой всем барахлом, нахуй Нахуй мне там оставлять Пойдем все вместе туда брать, блядь Блядь, ну просто с а, лопатами, блядь Мы сюда воду принесем а, вы еще хотите здесь? Конечно. Конечно Я думал, мы на другое место к переезжаем На какое, блядь, он собрался переезжать Я тебе что, Ну, нет, ну ты... залупное какое-то место, блядь Нормально, рой Пацаны, короче, пойдём. это На перекуску сели Небольшой воды, блядь Ребят, вот всяких ход. стаканчиков все рбаем Вот пока что наши находочки с, ну еще там остались да еще не все это не все это что в руки взяли притащили ну, сейчас еще по посидим да попрям дальше немножко дух переведем на пойдем за... ладно тачку взять. смотри вот, вот тачка сыка мы с этой тачкой будем как цыгане блять по этому полю бродить шугани шугани шугани шугани Ой, ага. Ребята, снова с вами Фил Циган. Весь вилал <응> Вася Бурда там все ищет Ну и мы с находкой Вернулись в тачки Да, сходи, пока подкопаю Как труба блять а? что-то на трубку похоже а? ну что-то похоже на трубу Может быть, как... вот этот... каток, каток блядь, похож больше мы с тобой катки находили на этом о на том терриконе а мы здесь вот на линке на, на И здесь каток угу. полузмушеный. Полузмушеный. граната, е ⁇ Граната, какую уебет Смотри, сейчас я сжигаю. Да, каток, блять чё если что, потом думал вот там что-то побоевать. Да, пускай, да, это целое. Чуть не пускает, так, так и задирает, не сбивай эти килограммы. Давай, металл этот оставим Катай, здесь. Давай. А это, прозвони. внутряшки. Да. Ты зарыл и закопал его. На это мы не попадемся. Угу. Хороший сигнал и очень близко. И копается, изюм. До поры до времени, правда О -о -о. О -о. Мина да Пацаны, нашли, короче, мы Аккумулятор, скорее всего Кто может шарит, подскажет, что это вообще за беда Но Шахнет, ну, шахнет скорее всего, да вот такой вот, конечно, погнивший, блин, но ну, это в любом случае аккумулятор, потому что, может, что, где он там используется, когда гонки заряжать, хер знает, вот они клеммы, да, медные да, да. клеммы, вот пластины. Непонятно, конечно, пластины, еще. но железные пластины, они не могут быть, они бы уже давно сгнили, это стопудово. Свинец, ёптут. Либо свинец, да. В ну, в нем килограмм 10 точно есть, чтобы приблизительно так понимать вот зря вася бруда блять не взял в тачку а я говорил блять Сапог почухать Ебать, сапоги залежи блять ну а хорошо он большой он вообще И, пацаны вот такая вот глубочка глубочка глубочка ну прозвони, может, что еще. Нет, уже... Так, он тебе звонок херачил что такой? Тоненький, да? Не тоненький, вот этот, не.. Да. Нет, нет, тоненький. Видишь, хорошо глубина, конечно, ухопанул. Прям здравень. Да? да. Все, отключаемся пока что. Дальше. Ищем. Погнали. Ребятки. У нас находка ебало ебало на <смех> <смех> Что-то какая-то, блядь, зверь. Это собака Зато у хлеба, зуба, ребят И чистит. Ни разу не чистил, блядь. Но а по делу нашли находку хорошую. Ну, вроде как нахуй хорош, блядь, сейчас посмотрим. Сейчас обкопаемся чуть-чуть. Что-то третья 12 метров, блядь. Да не рельсы, блядь, ну. Но... Кусочек трубы. Швеллер или а, трубы да, квадрат. Трубы. Сейчас мы его отобьем. Вот так вот, ребятулечки. улички. Бурду. А он Васька Бурда копает рельсу 12-метровую. Васька! Что, в рюкзачок ее и закинем мы тут уже блядь, килограмм 300 нахуй а, на да. вертили не записано да тут не шукано, ну, не шукано и там. ну да и там попался валик Давай так пройдемся, и туда вот до тех можно окопчиков сходить. А мы пока отключаемся. Вот Санчес с Васей Бурдой отдыхает. Отдых. Здесь наше место дислокации. Вот она. Мы ее, блядь, землей чуть присыпали. Чуть-чуть находку не бросали. Наш аккумуляторик. Тысяч на сто. Котан, Тысяч на сто. Сука, шан, блядь. Саня тут себе лежанку принес передыхать. Ребят, мух нету, блядь. В этих ебучих зимних чоботах я уже хочу тут на линолеум на этот лист. Усалий чобот, и вообще в зачете. Линолеум... Гляньте, ебать, хожу, блядь. с Смехом. Жары, блядь. Линолеум не забудь захватить. Мне да да надо, блядь, из-за качества, блядь, такого, блядь. Ну что, братулечки? Вот и закончился металлокоп по сегодня. Наши находки, бля. Это уже по второму кругу пошли. Сайтад а -а -а. гранатка. Валим, <свали> <свали> да? Ну тут да что-то такое. Молочухин, в принципе. Блядь. Это дрочинин. Но все равно до да кучи здесь. Плюс мы нашли этот Это аккумулятор. Это шахтный аккумулятор. Я думаю, он там по бабкам должен нормально стрельбануть. Ну и с первого копа у нас здесь. И уголок длинный, и мелочевка. ну где-то примерно... А здесь? А здесь Вася на бурдаре Васькин и металлокоп Ёб твою мать Так, ну примерно мы так со щёпой посмотрели, блять, От 40 до 50 килограмм мы все это дело сегодня нашу сегодня сдавать да. не будем в любом случае да и праздники да праздники Сейчас не работают завтра праздник 9 мая наверное может быть наверное скорее всего, на металлокоп не поедем может после праздника 10 уже не ну посмотрим в любом случае поедем на второй коп тогда уже сдадим и отчет предоставим по данным килограммам да. а так как бы все пацаны Замотались как собаки, мы неправильно оделись, неправильно обулись, ноги потеряли свои, остались одни эти колотушки. Все, mm -hmm. чуваки, до завтра и до следующего попа. Всем пока.